Следующее наше задание B4. Дана схема превращений, в которой каждая реакция обозначена буквой А, Г. Для осуществления превращений выберите 4 реагента из предложенных. Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность. Значит, это такая преобразованная у нас цепочка органическая, немножко иная, не такая, как была раньше. Здесь нужно, наоборот, Определить, какие же реагенты будут вступать с исходным веществом, образуя продукты реакции. Ну, давайте по порядочку пойдем. Я заготовочку такую сделаю, А, Б, В и Г. Значит, первое. Нам нужно из бензола получить нитробензол. Значит, что нам нужно с вами сделать? Нам нужно данное соединение подвергнуть реакции нитрования в присутствии серной кислоты. В результате чего будет происходить следующее, я даже вам покажу, непосредственно азотную кислоту иногда в органической химии можно увидеть как HONO2, таким образом довольно легко показать, что вот у нас отщепляется молекула воды и является побочным продуктом реакции, а основным продуктом реакции является нитробензол, то есть в данном случае к пункту А у нас подходит циферка 2. Далее, из нитробензола мне нужно получить анилин. Значит, для того, чтобы получить анилин, мне нужно подвергнуть такую реакцию или такое э, вещество процессу гидрирования в избытке водорода. Значит, следующий у нас будет B4. Покажем, что здесь будет происходить. присутствии катализатора никеля. Значит, у нас образуется анилин и молекулы воды. Нужно нам только лишь уравнять и поставим вот сюда троечку. Следующее из анилина нам нужно получить следующее соединение. Значит... Что мы здесь видим? Что к аминогруппе наши присоединяется H бром И мы ищем вот как раз-таки наш H бром То есть это реакция по типу присоединения кислоты к основанию с образованием соли. И к буковке В идет у нас циферка 1. То есть мы видим, образуется следующее соединение. Я сейчас лишнее уберу, и мы с вами... Увидим, как протекает данная реакция. Так, значит, анилин. И сюда у нас будет присоединяться, я даже вот тут сверху нарисую, ажбром, в результате чего будет образовываться соль. Далее, из этой соли, нам нужно получить назад анилин. Что же нам нужно сделать для того, чтобы убрать, по факту нам нужно убрать ажбром? Значит, для того, чтобы убрать ажбром, как кислота, данный ажбром должен с чем-то прореагировать. Значит, чаще всего реакция нейтрализации кислоты идет совместно с основаниями. В принципе, самое сильное основание, которое здесь есть, это стронций OH дважды. И что мы с вами увидим? Так, следующая реакция. Что стронций у нас вместе с бромом образует соль. Дальше водород с УАЖ группы у нас будет образовывать две молекулы воды. И, соответственно, наше основное соединение это анилин, то есть Г5. И таким образом правильный ответ у нас А2, В4, В1, Г5.